Дмитрий Алексеевич, присаживайтесь. Сегодня на повестке дня у нас комментарии. Не ржи. Здравствуйте, господа. Как холодно на стуле сидеть. Дмитрий Алексеевич, я к вам чуть, чуть поближе. Итак, значит, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы зачитать ваши комментарии, ваши пожелания ваши вопросы. Василий Сергеев просит передать привет ему и родственникам из Лебедяне. Привет. Иван Андреевич, передайте привет Сгибневу Денчику. Денчик. Арнольд Марсельевич, выражай огромную благодарность каналу за стывшее время, за отличные ролики и ностальгию. Спасибо вам, ребята, вы супер. Спасибо, Арнольд. Алина Капустина, вы лучшие. Ребята, вы лучшие. А все, кто говорят иначе, завистники. Удачи вам в развитии вашего канала. Действительно, тематика у вас интересная. Привет можно передать мне. Алина Капустина. Привет, передаем тебе. Наталья Ладынова. Передаю привет Руслану и Дмитрию. Хочу пожелать вам, ребята, интересных съемок легких походов. Довольных подписчиков миллион. И, и не обращать внимания на хейтеров. Раз они есть, значит канал развивается и растет. Всем, э, всем мил не будешь. К сожалению, вопросов у меня к вам нет. Видно, что нелегко порой. А вы молодцы. Так держать. Вперед. Спасибо, Наталья. Очень приятно, что передаешь нам привет. Привет до нас дошел. Карина Громова. Руслан, вопрос только один. Когда встреча единомышленников? Я из Твери, но если что, надумайте прям чу Хороших, спокойных съемок вам, ребят. Карина, спасибо за вопрос. Когда-нибудь, честно Я просто не могу пока обещать точно Но, возможно, когда-нибудь сделаем Это такое, такая достаточно тонкая грань Анфиса Ребята, вы большие молодцы Дерзайте, развивайте канал Радуйте нас Радуйте нас новыми роликами Шикарными съемками С огромным уважением, Москва с вами Спасибо, Анфиса, очень приятно Марина Зиновьева Вопросов нет, только благодарность за атмосферу и возможность посмотреть на всю эту красоту. Передайте привет городу Тобольску и лично мне, Зиновию Марии. Передаем привет городу Тобольску и лично тебе, Зиновию Марии. Жду от вас роликов, как всегда, больше с, с большим нетерпением. Процветания вашему каналу, а вам здоровья, парни. Спасибо большое. Мария Ковалева. А у вас не было желания поснимать э, дальше Липецкой области? Постоянное, вот сейчас вот, допустим, Воронежской снимаем области. Алина Губенко. Хочу передать это послание для двух человек, которые живут в России и тоже смотрят видео из сообщества в застывшее время. Тоже, тоже, как и все мы, комментируют, пишут посты и им очень нравится то, что делают Руслан и Дима. Что, кому понравится Руслан и Дима ходят на и снимают природу. Предлагают объедаться печеньками и 35 минут 1 минута, и все. Зато те двое человеков делают больше, чем много Сказать, что тренируют силу воли, сохраняют кусочки истории прошлых лет и ничего не сказать. Так вот те двое, которым я передаю это послание, тоже смотрят эти видео. Они переживают и кадром попадают в передряги, рискуют, мерзнут, слушают вой волков и для смелости пьют горячий чайки. А самое главное, эти двое человеков делают это не для себя. И стараются это не для себя, потому что искренне волнуются и переживают, понравится ли всем нам работа, затронет ли наши струны, восприятие, настроение, будет ли очередной выпуск интереснее предыдущего. Это послание для двух человеков, которые за кадром, которые делают свою работу ради всех нас и от этих ребят. Идет только теплое солнышко, передающее свое тепло и энергию через экраны мониторов наших сердца. Спасибо за то, что вы есть. Да, очень такое интересное послание. Спасибо, Алин, тебе большое за комментарий. Прям огромное спасибо. Ирина Акимова, спасибо вам огромное за ваши старания. Чувствуется, что делаете с душой. Вопрос. Расскажите про свой первый поход. Как выбрали место, почему именно оно, какие сомнения были, какие трудности возникли. И что чувствовали, когда вернулись домой. Ребята, это ну не знаю, минут на 40, наверное. Но вкратце выбрали первое место, называется Деревня Пробуждения. Да, по-моему, Пробуждение было. Я так и не запомнил, как она называется. Санкачество Вознесения, Возрождение, Возрождение. Ну, да, ну в общем, такое, такое прям символическое было название не «Пробуждение». Выбирал, выбирал я его очень долго. Не знаю, почему именно его. Вот, наверное, скорее всего, из-за названия выбрали. А, суть такая. Сомнения были, что там что-то снимать можно. Ну, я вроде со карты смотрел, и вроде что-то было, но на самом деле там оказалось все еще хуже, чем я думал. Да, только новые дома, это была только-только зародившаяся деревня, поэтому мы жестко лоханулись. Что чувствовали, когда вернулись домой? А, какие возникли трудности? Это была одна большая трудность. <связать> <связать> это была, да, одна большая трудность. Был апрель, и мы ехали по дорогам, по дорогам которых не было. Была одна грязь просто, и колеи и вот такой глубины, наверное. Да-да-да, ты, ты, ты наступаешь, и пол тебя нету в этой колее. сначала думали, что люди к нам будут плохо относиться, они будут с нами разговаривать. А, мы спрятали велики в лесу, прикрыли их травой. да герои да, да. это увидели, и... Когда а, мы прик... Это кто-то подозрительный. <laughs> Когда мы закапывали велики, за нами уже было наблюдение. Вот. Мы, короче, закопали велики в, лес, в лесу рядом, пошли. Посмотрели, что там нехрен снимать, возвращаемся обратно. Как, ну, как мышки. Мышки, там, вообще крались там по деревне, там шухер, там вот так вот полями, полями, там оврагами переходили. Да было вообще нечто. Пришли и тут из кустов просто высовывают сначала ружье в лицо, а потом вот такой голос: "Ребятки, мордой в пол". Я думаю, сдаемся. Ну, короче, вовремя, ну, я не стал быковать, ничего там. Как, какой быковать, когда тебе в лицо дробовик ставили, направили? Показали им свои рюкзаки, что мы не воры, что это. Кое-как объяснили, почему мы закопали велики. Это прям чудом, что он поверил нам. В итоге, короче, у Димки фоткнули паспорт, проверили, где наша машина стоит, ну и отпустили. Короче, вышли сухими из воды прям в первый же ролик, в первый же день, в, пер... в первое же начинание. И <с> еще вопросик. Не думали ли про стримы? Я думаю, что многие зрители их ждут. Да, уже есть, в принципе, идея про стримы. И вполне возможно, скоро анонсируем. Но пока думаем с Димой, как технически отреализовать. Дима Лешенко. Вам привет передаю. Желаю, чтобы ваши видео выходили еще чаще, чтобы места были атмосферные. Жду каждого вашего выпуска. Спасибо, Дима. Дима, скажи спасибо, Дима. Аня Колосова. Привет, ребята. Как вы находите заброшенные деревни? Ведь они не все на картах есть, если я ошиб... не ошибаюсь. Аня, на картах есть все, но смотря каких картах. Вот. Я сейчас в последнее время начал брать старые карты Липецкой области, находить. Примерно годов так 80-х, 90-х и уже сравнивать их с актуальными картами. И по ним уже видно, в принципе. Ну, вот такой вот. Э, Каждую субботу это у меня готов, готовка маршрута, просмотра карты. И я сижу часа по 4 вот так вот ищу, куда поехать. Алена Гладышева. Привет, Руслан и Димка. В первую очередь, конечно, огромное спасибо за то, что вы есть и за то, что, чем вы занимаетесь. Вторую, о, о, вторую, не думали бы ребята расширить области в поиске за, застывших во времени мест. Это, конечно, затратно, но, думаю, подписчики с удовольствием поддержат. Ведь в нашей стране столько интересных покинутых человеком, поселений и всего прочего. Конечно, Алена, всегда думаю, куда еще ехать. Но просто дело в том, что, во-первых, это э, работа у нас, и у меня, и у Димки работа. Это всего два выходных, куда-то там. Ладно, по области мы мотаемся, по близлежащим областям, но куда-то еще далеко, пока нет времени и возможности такой. Елизавета Сухова, передаю огромный привет Руслану и Дмитрию из, из Волгограда. Желаю вам здоровья, удачи. Надеюсь, что ваша задуманная сбудется. Обожаю вас. Елизавета, спасибо тебе большое за привет нам. Очень приятно. Надеюсь, что у нас тоже все задуманное сбудется. Светлана Юлдашева. Передаю всем привет из Оренбургской области. Всем здоровья, счастья, ребята. Вам спасибо за то, что вы есть. Спасибо, Светлана. Алена Холкина. Привет вам передаю из города Каменск-Уральский. Каменск вы очень классные. Спасибо, что вы есть. Расскажите, куда примерно собираетесь, в каких областях и т.д. Хочется попросить вас носить с собой корм для животных, хоть горсточку. Вам ведь встречаются, наверное, брошенные кошечки, собачки, а, мы, а вы можете их покормить. Можете, может, спасете жизнь кому-то, особенно зимой, в, в зимнее время. И хочу еще узнать, какую музыку слушать, особенно Руслан. Спасибо. Понял, Дима? <плакова> Ладно. <плакова> На самом деле у нас с Димкой вкусы очень схожий, потому что мы оба слушаем мою хорошую музыку в машине. <плакова> <плакова> Все по порядку. В каких областях собираетесь? Ну, собираемся, как я и сказал, что по Воронежской, по Тамбовской, по Какая, Свердловской, да, тут рядом у вас. Орловской. Орловской. Да, ни, ни разу не были, но, но собираемся. Вот. Пока по ближайшим областям, я не хочу куда-то далеко пока намыливаться. Насчет корма. Идея, конечно, хорошая, но в большинстве случаев в заброшенных деревнях не бывает животных А если и бывает, то значит, я, то в, в, в те моменты встречаю, когда кто-то остается из жителей в этих домах вот, Тогда есть серьезный них Но идея хорошая, я согласен, можно как-то подумать над этим Слушаем, ну что, я меломан, я слушаю абсолютно все У меня в плейлисте, начиная от Бетховена, заканчивая слипкнотом под настроение. Ну, больше, конечно, уклон идет сейчас в сторону рок-музыки. Даже в такое, в альтернативу. Вот. И поэтому, как бы, больше, как бы, у меня на стене видно сейчас альтернативный рок-музыки. Ну, а так могу слушать все абсолютно. У меня там и Максим, может быть, какая-нибудь там, и даже вот... Не друг, Егор Крит. Тут завоняло, да, сразу резко. Ну, ну слушаем все. Ну, Димка, правда, больше, больше, я так понимаю, в готический рок, да. А соседям нравится хорошая музыка, которую включаю я, да. И, uh, <смех> Мадина Мехдиевна. Надеюсь, я правильно прочитал. В какую в следующую область плани планируете ехать, и если поедете? Привет вам, ребята, из чата. Отдельный привет от диванным экспертам из рубрики. <смех> <Да>. <смех> вот, э как сказал, скорее всего, какая-нибудь Орловская область. Еще хочу съездить. Там очень тоже много крутых мест. Ну и Тамбовская. Тамбовская тоже по заброшенным местам очень интересная. Том Джей, передаю привет всем вам. Смотрю ваши видео и плачу. Так как нет снега у нас на юге, на юге я живу, а там у вас на видео очень много снега. Хочу туда. А так видео атмосферные, классные. Смотрю вас всегда и везде. Пошлите нам снега. Подожди, подожди, подожди. Забирай. Какое самое необычное захватывающее путешествие вы совершали на вашем в всю истории? Прошлый выпуск. <с> <cartoons> самое необычное. Ну да, наверное, самое-самое необычное все-таки остается самое первое, про которое я сейчас рассказывал. Я долго не могу опять пересказывать, у меня жопа, примерзла к стулу. Господа, члены КПСС, собравшиеся здесь в этот прекрасный день. Спасибо вам за комментарии. Спасибо вам за... Вопросы из-за привета. Это останется здесь под стеклом для начальства.